Приветствую, с вами Леонид Ирлан, и мы продолжаем изучать семь смертных грехов. Сегодня второй грех – зависть. Зависть, как таковая, имеет несколько определений. Желание иметь то, что есть у другого человека. Второе – неудовлетворение при виде чужого счастья. Ну и третье такое очень важное, слушайте внимательно. Зависть возникает, когда те, кого считаешь ниже себя, обладают чем-то ценным. И неважно, хочется ли иметь это самому. Зачастую тот, кто не имеет, завидует тому, кто имеет. Но бывает и наоборот, тот, кто имеет, но не хочет, чтобы ему составляли конкуренцию. Например, девушка в компании одевается в красивое платье. И естественно, все внимание приковано ну, мужчин, мужчин, да, приковано к ней, и она не хочет, чтобы другие девушки тоже одевались в красивые платья, чтобы внимание мужчин перетекало и к ней тоже. Ну, конкуренция. Ну и, допустим, мужчина занимает какую-то высокую должность и имеет некий статус, некий престиж. И ему не хочется, чтобы в его окружении, среди его друзей, кто-то тоже имел высокий статус, то есть составлял конкуренцию. Это обычная человеческая конкуренция. Зачастую кто завидует? Родственники, родители, братья, сестры, супруги, то есть кто-то из близких. Да, завидуют коллеги, завидуют друзья и подруги. Очень часто мы завидуем ну, кому-то из руководства, кому-то из высших там, правительству. И завидуя не всегда, помните, мы не всегда стремимся получить то или иное объект. И как правило, мы не нуждаемся в нем. Ну, вот как пример, женщина у которой есть мужчина, и у нее есть одинокая подруга. И тут в какой-то момент эта подруга обзавелась парнем. Ну, этой женщине тот парень не нужен, у нее есть свой. Но возникает все равно эмоции зависти. Как эта это уродина хахаля получила? Ай-яй-яй, нехорошо, она должна быть уродиной. То есть все должно быть по правилам, все должно быть... Э так как должно, да, по некоторым таким условиям, правилам, которые сидят в голове. Вот кто-то достойно, кто-то недостойно. Вот недостойные не должны получать что-то важное, что-то нужное. Ну и, соответственно, зависть бывает черной и белой. Черная за черная зависть это желание разрушить предмет зависти. То есть того, кто получил, того, кто обладает ценностью, либо саму ценность, чтобы этого не было. Да? И белая зависть на совершенно иная. Это радость за благополучие другого. И это тоже, можно сказать, зависть. И как обычно проявляется, ну черная зависть, это самая такая распространенная, как она проявляется? Открытом унижении объекта зависти, в обесценивании. То есть, фу -фу -фу, это не важно, это некрасиво, все, не, не, не надо. Она плохая или он плохой. Потом, ну, если открытое унижение непозволительно, то тогда скрытое. Это шутки, подколки, сарказм, критика. Ну и если так не получается, то тогда игнорирование. То есть, там, допустим, коллега рассказала, э, как она поездила и... Э, Европы объездила на своем собственном автомобиле с любимым мужчиной и там кучу денег потратила и все с такими кислыми рожами, им скучно слушать как она там потратила тысячи, десятки тысяч долларов накупила себе платье в казино и на Эйфелевой башне она пила шампанское им скучно, вот они напрямую не могут сказать, сука, да заткнись ты, мне так тошно, что я за город не могу, в ресторан не могу пойти, а ты на ближе, на эфиревой башне шампанское пила, завидно. Да? И вот, вот они тогда делают морду кирпичом, кислую мину и вот, но ну не могут явно в глаза сказать. Но внутри это все гложет. И вот давайте так разберемся, что же все-таки внутри. Внутри под завистью лежит чувство ты да, вот такого состояния недостоин. Я недостоин иметь деньги, красоту, дорогую одежду, ну там что-то дорогое, какие-то ценности. Я этого недостоин. И если я недостоин, тогда возникает злость на тех, кто этим обладает. И раз нельзя иметь мне, тогда нельзя иметь всем. Вот никому это нельзя иметь. И еще глубже под этим лежит страх взять ответственность за свои действия и начать достигать своих целей, поставить себе вот это как цель и начать к ней двигаться. И страх, что не получится, страх оценки, страх ответственности и все, что сопутствует ему. Откуда берется, собственно говоря, зависть? Ну, это привычная реакция, которая унаследовалась от родителей на отсутствие ценности, то есть привычная реакция на отсутствие ценного. И ребенок ее этой реакции учится так, как поступали родители. Вот родители завидовали, значит это положено, значит такие вот правила в социуме, я тоже буду завидовать. И Возникает зависть в ситуациях социального неравенства. Ну, допустим, у одного друга есть собака там, в школе, а у другого нет, он ему завидует. Там, э, у одной девочки красивее одежда, у другой э, там, от старшей сестры осталось, которая там одежде там, 10-15-20 лет. Понятно, что она по моде устарела. Э, потом, э, у кого-то есть гаджеты, у у одного ребенка есть гаджет, у другого нет гаджета. Там, допустим, отношения, там красивый парень или девочка. Путешествие с родителями, ну, там путешествие. Вот у одного есть, у другого нет. И тот, у кого нет, ну и в ближайшей перспективе не может быть, он завидует. Ну, это так устроен, к сожалению, наш социум. Такое чувство несправедливости. Понятие справедливость это оно всегда субъективно. То есть всегда с одной колокольной. Вот одному кажется, тот, кто имеет, ему кажется, что все справедливо. А вот тот, кто не имеет, кажется, что несправедливо. Ну, в советские годы несправедливо было быть богатым. Ну и зависть и ревность, они очень близки по своей сути, но немного отличаются. Оба они, оба эти, оба эти эмоции, это агрессивная реакция. Но зависть, это агрессивная реакция на отсутствие ценного. А ревность... Это агрессивная реакция на возможность потери ценного. Ну и зачастую цены – это отношения какие-то. Ну и давайте же рассмотрим, как живется завистнику. То есть, что с ним происходит. Дальше. Ключ жизни завистника – это он что-то хочет, но не позволяет это себе. И дальше развивается агрессивная эмоция желание уничтожить объекта зависти и... Это эмоции все равно, кого уничтожать. Другого, объект зависти или себя. И когда нет точки приложения, нет возможности уничтожить, тогда начинается саморазрушение. И это частые какие-то потери здоровья, да, внезапно, там, подвернул ногу, ударился, ушибся, это мигрени. Кстати, мигрень это явный признак аутоагрессии, то есть злости на себя. Это сосудистая дистония, неврозы, то есть какие-то там тревожные состояния, вот, раздражительность. Вот это все признак зависти. И вот, например, запад. Цивилизация западная, европейская, она пошла как раз по пути разжигания зависти, как двигателя потребительского инстинкта, конкуренция. Потому что завистникам легко манипулировать, он хочет, чего у него нет. И новый гаджет, новую машину, более крутую, более современную, более навороченную. Да, это зависть, это... Конкуренция – это постоянное соревнование, это двигатель прогресса, но это делает людей несчастными. И буддисты говорят, что хочешь стать счастливым – откажись от своих желаний и принимай то, что имеешь. Благодари за это. Ну и что делать, когда вам завидуют? Когда вам завидуют? Первое – не провоцировать, а да, не хвастаться. Ну, если вы любите хвастаться, то смотрите мое прошлое видео про гордыню. Второе, когда вы обладаете чем-то ценным, не испытывайте вино и стыд за то, что вы этим обладаете. Ну, позвольте себе это иметь. И третье, смените окружение на то, которое не будет вам завидовать. И вот один из таких в обществе принят, примеров зависти это сглаз. Что такое сглаз? Это запрет на самовыражение и он бьет по вишутхе по горловой чакре и цепляется на чувстве стыда вины как программа самонаказания то есть если у вас нормально с позволением себе иметь если вы не чувствуете не испытываете стыд и вину тогда сглазы вам не страшны а если хоть капельку хоть чего-нибудь есть тогда это может к вам прилететь как говорится ну и если вы считаете это видео полезным, то ставьте под ним лайк и делитесь со своими друзьями. А я продолжаю дальше. Как же перестать завидовать? Ну, ошибка – это тотальная уравниловка. Вот в советское время была, и сейчас, например, Северная Корея, КНДР. Уравниловка в том, что было примерно поровну денег, зарплаты не сильно отличались, и было вот такое обесцвечивание в одежде, все ходили в серо-коричневом, все были примерно одинаковые. Вот это от зависти... Ну, Немного, вот немного уменьшает зависть, но все равно не убирает ее полностью. И вот для того, чтобы убрать зависть, перестаньте соотносить себя с другими людьми. Не стоит, не стоит сравнивать себя с ними, вот с окружающими вас. Осознайте, что каждому свое. И каждая ценность, каждое достижение затребовало некоторых усилий. Помните, что где внимание, там и энергия. Не отдавайте свою энергию объектам зависти. Негативные эмоции уменьшают вашу энергию и перенаправляют ее к, от вас к объекту зависти. Направляйте ее на себя, на свои действия. Ну и для этого необходимо задать себе следующие вопросы: Если вы чувствуете зависть, если вы обнаружили в себе зависть, первый вопрос, чему конкретно я завидую. Осознайте это. Второе. Вопрос. Хочу ли я этого на самом деле? Ну, если да, третий вопрос, то поставьте себе цели и начните эти цели достигать. То есть, вы хотите, допустим, хорошую одежду, поставьте себе цель зарабатывать больше денег и приобрести эту одежду. Если вы хотите определенную внешность, поставьте себе цель, начните заниматься своим телом и достигните этой внешности. Ну, либо скорректируйте то, что вы имеете. Но помните, не подражайте кумиру, выявите свою собственную уникальность, индивидуальность, неповторимость, в каждом из нас есть и достоинства, и недостатки, и даже в ваших кумирах есть недостатки, просто помните об этом. И в каждом человеке есть куча достоинств. Признавайте свои достижения, сравнивайте себя настоящего с собой прошлым и цените то, что у вас уже есть. Ну если вы хотите из зависти извлекать пользу, то Принимайте зависть как вызов себе и развивайте себе, достигайте своих целей. Ну а ко мне на консультацию по скайпу вы можете записаться через соцсети, Вконтакте, Фейсбуке, ну или написать напрямую в скайп Леониду Орлану. Ну и удачи вам в самореализации без зависти. Всем пока, с вами был Леонид Орлан.